Знаете ли вы, что существует целая наука о флагах и знаменах? Скорее всего, нет. Я расскажу вам. Наука о флагах и знаменах называется вексилология. Это название происходит от слова «вексилюм». Что такое вексилюм? Вексилюм, прародич флага, появился у римлян. Это длинный шест, наверху которого развивалось четырехугольное полотнище – пурпурного цвета. Пурпур считался цветом римских императоров, а затем и цветом командиров римских легионов. Вексилюм, именно от этого слова наука о знаменах и флагах получила название вексилология, был таким образом первым флагом западного мира, хотя он еще совсем не был похож на современные знамена. Первое, похожее на привычные нам знамя, появилось около ста лет до нашей эры в Китае. Загляните к нам, флаги мирового класса,